Первое – это вдохновение, второе – это новые люди. Это люди, которые дали мне свой опыт, это тренеры, которые научили нас новому. Третье – это новые инструменты. То, чем я смогу пользоваться в своей работе, то, что позволит мне сделать мою работу интересной для каждого из ее участников. Мы же учились интерактивным методом, мы учились их, нам не рассказывали о них, а мы проживали каждый этот метод. И что было для меня особенно ценным, мы по каждому методу рассматривали вопросы модификации. Как этот метод можно изменить для той или иной ситуации, для той или иной аудитории. И э, вообще в принципе вот такой гибкий подход э, казалось бы к классическим инструментом, он позволит и в будущем тоже ну, миксовать и изменять в соответствии с конкретной задачей. Применение новых методов, оно позволит безусловно э, разнообразить процесс тренинга, процесс э, взаимодействия.